а нам понравится и персонал, и сам, ну, само помещение, сам зал, самооформление, все работники и все остальное. Я призываю вас всех посетить этот салон.